Всех приветствую на своем канале. Денис Затарос. Хорошая такая погодка Решил видео записать. Ну, последний просто теплый денечки. Вот, надо погулять перед городом. Это уже неделька будет трудовая. Так, машинку кто-то поставился. Гуляет там. О, грибнички. Или ягодки собирает. Опа, это. Кто это? О, ничего себе. Узнаю без грима, это же это Марина Ивановна, что-то она здесь делает. Марина Ивановна что-то решила отместить меня, поиграть решила со мной в Рэмбу первую кровь. Ладно, Марина Ивановна, у нас тоже есть сюрпризики. Значит знаешь, как завести мужчину пожестче хорошо тихонечко Оп, расстояние 10 метров Ага, у нас ему вооружилась ага. ну ладно ничего страшного, пока она нас тут не приметила достаем как обычно свою прекрасную осу марина Ивановна пока не видит и в головку ей А без головы и в телом Марина Иванов груди я нуленые. Да, Марина Ивановна просквозила. Немного будет грудь болеть. Ну ничего, пластырь поможет. Ага, голова-то вот она. Голова вот у нас. Марина Ивановна все время в правую сторону в у нас. Получает. Ну что, Марина он будете еще баловаться за саду там устраивать, козни всякие. Ну все, спасибо всем.